Всем привет! С вами Андрей и вы на канале MadMachines Machines. И это тринадцатый выпуск сборки На сегодня мы собираем заднее колесо, которое состоит из шины, колпака и диска. И также заглушки ступицы и шайбочки. Заглушку ступицы я ставить не буду, потому что колеса я потом поменяю. Выйдет параллельно видео о спецвыпуске, об этом посмотрите чуть позже. Давайте собирать.